Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске квартира на Бытхе с авторским ремонтом и видом на море. Я неоднократно делал видеообзор по этому дому. Кстати, в конце данного видео выскочит ссылка на обзор, где я показываю две квартиры в этом доме, показываю все окрестности. Обязательно посмотрите. Кстати, одна из квартир. Которая будет в этом ролике еще в продаже. Также в конце этого видео выскочит ссылка на полный обзор района Бытха. Я тоже живу на Бытхе в соседнем доме. Вот так выглядит сам дом. Он на закрытой территории. Весь из натурального камня. Имеется подземная парковка. Из российских материалов. Здесь, наверное, только бетон. Заходим в подъезд. На третьем этаже квартиры еще ремонтируется, Собственно, поэтому кресло накрыто. Такая входная группа. Часы, люстра, картины, зеркала. Поднимаемся на второй этаж. Здесь тоже висит люстра. Между этажами кресло, картины, люстра. Обожаю этот дом. На самом деле продал здесь не одну квартиру. В доме видеонаблюдение, то есть все под контролем. И мне вот нравятся даже такие детали. То есть вы открываете свою дверь, вешаете, например, пакет с продуктами. Вот на эту вешалку. Итак, я в квартире. Это прихожая. Общая площадь 78 метров. В прихожей большое зеркало. Продавец его забирает. Давайте начнем со спальни. В прихожей стоит пуфик, обувница. В квартире вся полезная площадь занята нишами, шкафами. Первая спальня. В каждой комнате кондиционер гипсокартоновый двухуровневый потолок с дополнительным освещением. Это встроенные шкафы. Все в таких светлых тонах. Мне прям очень нравится. Видно, что на ремонте ни капли не экономили. Подоконник из камня. Собственно, как и весь дом. Вид со спальни. Зелень. В спальне есть телевизор. По всей квартире теплые полы. Все коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальны. Дорогие выключатели, двери. Это совмещенный санузел. С ванной. Смотрите, какая люстра. Картина. зеркало с подсветкой и подогревом, стиральная машинка LG. Дальше прихожая, вот прихожая, я говорю, гардеробная. Перемещаемся в кухню, совмещенную с гостиной, обратите внимание на высокие потолки. Кухня, камин, большое зеркало, люстра, сиденье с люфтом. Продавец решил поставить себе плиту электрическую. Хотя можно было поставить и газовую. Духовый кап спрятался вот сюда. За этими панелями холодильник, морозильная камера. Ну, и всевозможные полочки. Диван раскладывается, имеет несколько положений. Большой телевизор. Кстати, продавец еще забирает вот этих очек. И он остается жить в этом доме. То есть одну из квартир решил продать. Сейчас покажу вам детскую комнату и изюминку квартиры. Это балкон с видом на море. Дверь решили сделать вот таким образом, чтобы сэкономить пространство. В детской комнате все точно так же гармонично. Это встроенные шкафы, не фальш-панели. Все в дополнительных подсветках. Классная квартира. Пишите в комментариях свои впечатления и выходим на балкон установлен дополнительная сетка от насекомых и балкон с видом на море на зелень где будут петь птички очень хорошее соседство Шикарная квартира. Коммунальные платежи в этом доме невысокие. 20 рублей с квадратного метра, остальное по счетчикам. Подземную парковку можно приобрести. Либо вы покупаете пульт от ворот, заезжаете, места хватает всем. В доме всего 12 квартир. Стоимость квартиры с авторским ремонтом 24 миллиона. Двухуровневые квартиры, если вы посмотрите видеоролик в конце этого видео, новая цена. 17500, она 62 метра, со своей террасой. В общем, кому интересно, обязательно посмотрите. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.